Божьи дни короткие, солнце светит мало, Вот пришли морозцы, И зима настала. Труженик-крестьянин вытащился санишки, Снеговые горы Строят ребятишки. Уж давно крестьянин Ждал зимы и стужей, И избу соломой Он укрыл снаружи, Чтобы в избу ветер Не проник сквозь щели, Не надули б снега в юге и метели. Он теперь покоен, все кругом укрыто, и ему не страшен злой мороз сердитый.